И снова всем welcome, Это снова я. Сегодня речь у нас пойдет про малокубаторную технику в Японии. Сегодня у нас хорошая погода, можно покататься. И я немного расскажу про то, какие бывают э, варианты в Японии, то есть малокубаторной техники, какие для них документы нужны и почему это так популярно в Японии. Начнем э, с техники до 50 кубов. Данный вид техники очень распространен среди студентов, потому что на него можно сдать на права, э, находясь еще студентом там, в 14 лет. насколько я помню в 14, я помню 16. 16. Э, данный вид техники очень дешевый. Как на в но ну если новый покупать, также и ушный э, порядка там. Но ну, если брать из таких современных там каких-то, ну грубо говоря, можно за 50 тысяч иен купить. Ну то есть это где-то 500 долларов, да? 500 долларов, да? 50 тысяч иен. Ну да, наверное, так. Вот за 500 долларов можно купить себе в в отличном состоянии, какой-нибудь скутер там небольшой, и кататься в школу, в ну, это в институт, или куда вам надо. Значит, для того, чтобы его получить, ну, я имею ввиду права на этот скутер, нужно заплатить всего лишь 20 тысяч йен, то есть по меркам Японии это очень мало, это, грубо говоря, недельная зарплата студента даже может меньше чем за неделю можно заработать работая где-нибудь на подработке, там байта что-то такое выполняет там простенькую работу несколько часов в день обучение проходит там вообще но ну, быстро элементарно в школах этих которые учат, обучают и на этих малоэкубаторной технике набор постоянно ведется то есть там это, как бы сказать, курс вот этот сам весь. Он занимает там не больше э, недели, по-моему, недели или даже две недели. Все там очень мало. и, Ну, то есть можно быстро сдать и получить права, значит, на эту технику. Что, что, какие плюсы есть? Во-первых, данная техника, как я уже говорил, дешевая. Есть обязательная страховка, как называется, всяких хакен. То есть это... Страховка на случай, там это, ну как типа наша ОСАГО, но она там очень много покрывает достаточно. И она стоит тоже копейки, там что-то на скутер, грубо говоря, до 50 кубов. Ну, то есть можно на 5 лет взять за 14 тысяч йен, грубо говоря, страховку. 14 тысяч иен это 140 долларов. То есть очень дешево. И все. И как бы когда у вас есть данная страховка, вы можете ездить по улицам города спокойно, ну конечно вы, вы уже прошли обучение, у вас есть там какая-то ну права и кстати студенты также могут эти иностранные студенты также могут на них сдать спокойно без всяких проблем и кататься по городу, но есть некоторые ограничения для техники до 50 кубов, это первое ограничение только езда только по левой полосе то есть если дорога больше двух полос Нельзя перестраиваться Нельзя перестраиваться на Ну, правые полосы То есть только по левой полосе И э, Еще одно ограничение Нельзя поворачивать Направо, если Больше двух полос Ну, то есть это, грубо говоря, так же, как вот в России Это тоже до 50 кубов Там велосипеды То же самое, велосипеды с моторами, то есть как бы мопеды. И еще одно ограничение, на этих скутерах нельзя выезжать на в мас, под мосты, то есть это в туннеле и на мосты, то есть нельзя э, вот эти путепроводы, да, которые для автомобилей. то есть если у вас техника как бы меньше 50 кубов, то вы считаетесь приравненной к велосипеду, грубо говоря. И вам запрещено выезжать на мост на, или в туннель, так как вы являетесь тихоходным транспортным средством и должны пользоваться, значит, другими местами объезда. То есть, ну, некоторые просто с этими скутерами по велодорожкам проходят или же поднимаются там на этот... Если там через ЖД надо пере, пере, переместиться, то поднимаются с ними на наверх там на мост как по велодорожке тоже и то есть спокойненько проходит это что касается ограничений остальные ну вроде как а ну на автострады конечно тоже нельзя уезжать так как вы являетесь тоже тихоходным транспортным средством и платные автодороги типа как скоростные магистрали вам недоступны вот но Зато для этих мопедов существует э, привилегия парковки, то есть, э, например, они могут быть припаркованы на велосипедной парковке, то есть, около магазинов. А велосипедные парковки у большинства магазинов они бесплатны. Данные скутеры могут быть э, грубо говоря припаркованы по, ну, минимальной оплате там то есть для них берется оплата как за этот велосипед тоже там что-то копейки какие-то ну в общем там большие привилегии при парковке для этих скутеров что значит следующий следующий идет вид это до 125 кубов это такие э -э, же, ну, более скоростные мопеды Данные мопеды э, или скутеры уже используются как для доставки э, каких-либо, ну, то есть там товаров, продуктов, там еды, еще чего-то. То есть также используются, ну, и студентами, и работниками некоторых фирм для поездок на работу. Ну, и в том, в том числе э, используются для... Э, ну каких-либо там небольших путешествий также люди катаются на, на них, там путешествуя по Японии для них уже нужны права категории значит, до 125 кубов это легкомоторные значит или как сказать, они называются малокубатурная мототехника то есть это прям отдельная категория до 250 кубов вот так они идут, то есть от, значит да сразу идет до 250 кубов эта техника но как отличить вот например что это там до 125 или же выше то есть у них розовые номера то есть у техники которая там доступа от 90 до 125 кубов у них розовые номера значит а у техники, которая больше 125 кубов, там 150 и выше, там, ну, соответственно, до 250. Ну и далее. А там уже идут белые номера. То есть как у автомобилей. Вот такие же вот впереди. Значит, какие есть... А, обучение на эти права уже идет достаточно долго. Там это уже не две недели, там, а порядка месяц там. Примерно месяц, может быть, чуть больше, в зависимости от школы и от того, какой вы план там выбрали, как вы там будете заниматься. Там бывает каждый день занятия, там бывает только по выходным, там, то есть, ну, можно выбрать. Стоит уже, конечно, не 20 тысяч йен, а подороже, там, порядка, около 100 тысяч йен может стоить обучение. Ну, 100, там, интересно, 50. 1000 йен, это уже где-то полторы тысячи долларов. И там уже нужно будет знать полностью все ПДД. По уже экзамен сдается достаточно, ну, как сказать, не так легко, как на 50-кубовой технике. Но в любом случае, если вы учитесь в школе, в, этой, в авто- или мотошколе на права такой категории, это ничего страшного, потому что обычно там все сдаются с первого раза. Там нет никаких проблем вообще со сдачей. Как вариант, можете сдать на права, ну, если у вас есть категории, там, А1, да, в, в России, например. А1, там, или А2, я сейчас точно не помню. Ну, то есть не М категории, а уже, там, А1 или А2. Значит, вы уже можете пересдать в Японии тоже на эти права до 125 кубов, ой до 250 кубов и соответственно там нужен тоже только экзамен на компьютере и экзамен вождения, То есть все легко и просто сдается и можете спокойно ездить потом, либо же сдать здесь в Японии, как бы ну отучиться и сдать, То есть, тут как бы два варианта, значит чем ограничены данные транспортные средства но практически у них ограничений нет ну, то есть по сравнению вот с 50 кубовой техникой да они могут ездить ну абсолютно везде кроме э, скоростных автомагистралей и платных дорог то есть туда им нельзя то есть там потому что ну техника уже более такая мощная ну требуется то есть там уже от 125 кубов и выше то есть идут а во всех остальных случаях, во всех остальных ну, то есть, дорогах, вы можете спокойно кататься и ничто вам за это, как говорится ну, не будет а, тоже техника достаточно экономичная а, из документов нужно только, ну, при покупке нужны только права а, и оформляется также вот эта страховка Джибайсеки Хакен это, как обычно, как у нас там Мотосага, да, в России Стоимость тоже примерно такая же, как на 50-кубовый скутер. А налог, налог вот, на, на дорогу, это транспортный налог. На технику что до 50 кубов, что на 125-кубовую технику, там минимально что-то в районе 2000 в год. 2000 ен в год. Может быть, может быть чуть, чуть меньше даже. То есть очень, очень вообще бюджетные транспортные средства и на них не нужны ТО, то есть что на 50 кубовую технику, что на 125 кубовую технику ТО не надо. А, то есть, ну также, кстати, могу сказать, что и до вот ТО не надо до до 250 кубовой техники. Вот. Поэтому как бы ТО вам не нужно проходить, а ТО сто, стоит дорого его кстати стоит достаточно много по сравнению с вот как бы если сравнить машину конечно это не так много но в целом э, прилично то есть допустим э, вот у меня есть до да, 800 кубовый до да, мотоцикл сто на него стоит около ну если самому проходить где-то 40 тысяч где-то 40 45 а если проходить, ну, через фирму, ну, то есть, допустим, вы привозите этот мотоцикл в фирму, сдаете его, и фирма за вас все делает, и вы просто, как бы, приезжаете, забираете его, то в этом случае тогда э, вам нужно будет заплатить 65 тысяч где-то, ну, там 65-70, это так. Так, поедем. Данное ТО проходится раз в два года, и оно обязательно. Без ТО вы не имеете права ездить по дорогам общего пользования. Конечно, здесь нет таких прям жестких проверок, вот как бы документов всех, вот как в России, там засады и тому подобное, но иногда случается. И в случае, если у вас эти документы, например, не в порядке, что у вас, например, нет ТО, то у вас могут как бы, ну, на штрафстоянку забрать и еще штраф поять большой. Поэтому э, ТО это как бы обязательно. А вот для техники до, 100, э, ну, грубо говоря, до 250 кубов э, ТО не обязательно. Поэтому вы можете спокойно ездить на скутеры там 50 кубов, 125 кубов, ну и выше там до 250 кубов без каких-либо проблем и вообще не заморачиваясь на тему ТО. Только вот платить нужно транспортный налог и страховку. Теперь расскажу про стоимость. Стоимость данных скутеров, вот если вы будете брать, например, б.у.шный, Скутер до 50 кубов – это в районе где-то до 100 тысяч йен, ну где-то так. Это до 1000 долларов. То есть любой там скутер, будь то, значит, фонда Suzuki, Yamaha, вообще неважно, любой, значит, марки будет стоить недорого до 100 тысяч йен. В целом студент может позволить себе спокойно заработать на него за два, за два месяца, там 2-3 месяца поработать и заработать. В случае, если вы хотите купить технику уже, ну, например, более кубатурную, там, до 125 кубов или там до 250, то в этом случае вам нужно примерно около 200 тысяч йен. Это если вы лучше мрафика. 200 где-то 300 тысяч йен соответственно 200 тысяч йен уже это уже достаточно большие деньги но 300 да это еще больше это уже нужно работать там полгода где-то на него может быть чуть больше но есть варианты взять в кредит как бы и студентам если у них есть какой-то байт и еще что то то есть то им тоже выдают кредиты без проблем даже без всяких поручителей и гарантов. Ну и там в зависимости от, конечно, в случае, как, сколько чего это самое в кредит берется. Проценты там небольшие, где-то порядка до 5, может быть максимум 7% там годовых. Теперь что касается новой техники. Новая техника стоит.. Чуть подороже, если брать 50-кубовый скутер, то 50-кубовый скутер стоит где-то от 100 до 200 тысяч йен, это от 1000 до 2000 долларов. Примерно так новый 50-кубовый скутер или же там мопед. А если вы покупаете скутер 125-кубовый, ну или около того, может быть, 150 кубов то э, данный вид э, техники будет стоить уже порядка, ну, 250-350 тысяч йен. А, значит, тут еще какой вопрос? Смотря где покупать и смотря сколько стоит предпродажная подготовка. А, на примере, например, 125-кубовых скутеров, я расскажу немного. Значит, Та сумма, та стоимость скутера, которая указана в ценнике, там, например, обычно бывает за минут, ну, как бы, без налога. То есть, если прибавляется налог, это 10%, к этой сумме еще прибавляется цена, например, за подготовку данного агрегата к выезду. Например, некоторые фирмы оформляют номера сами. Ну, то есть, они, например, сами ездят в или посылает письмо там в ваш муниципалитет, то есть и, и там ждут там какое-то определенное время, и им высылается там номер на этот э, скутер. Соответственно, эта услуга тоже стоит денег, обычно там порядка 8-9 тысяч йен. А по факту она вообще бесплатна. Вот. Если вы сами это будете делать. Далее там подготовка тоже там, например, ну это какие-то бумаги там регистрация этого транспортного средства в, в, в страховой компании вот это когда вот я говорил про джебай всяких тоже регистрация страхового вот это из страхового полиса стоит денег там сколько 14 тысяч да например за пять лет но Некоторые фирмы еще берут дополнительно вот, за заполнение там, бумаг, за всякое оформление вот этих, вот этих ну, юридических бумаг То есть для, этого, для этой страховки дополнительные деньги Сколько там, я не знаю, ну в зависимости от фирмы может быть от 20 тысяч йен до 50 тысяч йен там, В зависимости от наглости продавца, скажем так Теперь я скажу, какие фирмы в Японии самые дорогие по продаже этих мотоциклов. Это одна из самых дорогих фирм. Это Red Baron. Red Baron берет примерно 50 тысяч йен за подготовку скутера. То есть к выезду даже нового. Есть... Далее это есть такая фирма, как Socks но ну, чуть подешевше. Значит, Sox, она берет там порядка где-то 30-40 тысяч йен за подготовку техники к выезду. То есть, что... Ну и там уже подешевле там разные другие фирмы, которые э, идут, тоже продают мопеды. Ну их полно по Японии, там вы уже там сами посмотрите. Я просто назвал одни из самых дорогих фирм. Естественно, когда вы покупаете БУ-технику, тут можно выбрать, как бы, где купить. Первый вариант – это купить БУ-технику, например, вот в такой фирме, ну, типа как Red Baron или Sox. Данная техника будет там полностью проверена, настроена и все как подготовлено к выезду. Ну, естественно, за это вы должны будете заплатить определенную сумму, как я уже говорил. И независимо от того, это новая техника или это БУ техника, стоимость подготовки стоит, ну, как бы, не меняется от этого. Вот. Или, как вариант, вы можете купить подготовленную технику. Вот, например, э, есть такие магазины, как Обгараж, Riders, я про него уже снимал э, видео. Там перед э, э, магазином стоят прям эти скутеры, там разные мопеды, значит, ну, и даже мотоцикл бывает. Значит, данные виды э, мототехники и вообще данная техника не проверяется вообще, ну, то есть она проверяется, как заводится, не заводится, все. На этом как бы все останавливается проверка ничего там ни уровень масла не не уровень там тормозной жидкости ни уровень охлаждающей жидкости э, ни там покрышки не износ там таких цепи или вариатора там ничего это не проверяется совсем техника продается как есть ну грубо говоря от э, продавца то есть от э, какого-то ну жителя тоже местного вот он привез ее, они проверили, заводится, заводится, все, Отдали ему какую-то часть денег, сделали себе там какую-то, ну, прибыль, надбавку сделали и продают. Ну, такая техника, естественно, должна быть, ну, как бы проверена тщательно перед покупкой, потому что, ну, мало ли что там может быть, ну, не работать и еще что-то. Но торговаться с ними я не знаю, там можно ли или нет, это уже как бы на ваше усмотрение. С такими магазинами второй вариант э, а еще один вариант есть это купить технику через э, yahoo аукцион yahoo аукцион ну это как вот э, грубо говоря как eBay, да, или там авито да вот в россии то есть, то есть там продают все кому не лень свои вещи там ну и в том числе машины мотоциклы скутеры ну все продают в общем что можно сказать по этому поводу? Тут как бы существует такое понятие, как, например, есть продавцы, которые вот фирмы продают, а есть продавцы, которые частники продают. Вот если это частник продает, то обычно там, ну, там техника недорогая. То есть можно, можно купить особо, не очень популярные модели, можно купить ну, задешево. Но опять же, там, если кто-то на эту модель Положил глаз, там какая-нибудь компания Фирма или еще кто-то там Тоже кто хочет выкупить данную технику То Очень сложно будет Конкурировать с ними, они могут, как говорится Они же знают, сколько она на самом деле Реально будет стоить вот. И стоимость будет Достаточно высокой Для вас, в этом случае Если он будет там тоже торговаться Там же, по сути, аукцион Каждый ставит свою ставку, если там вам нужна эта техника, вы там ставку перебиваете, ну и так далее. На некоторых и на большинстве, даже могу сказать, лотах выкупной цены нет. То есть сразу, чтобы заплатить и выкупить, нет. такой. Они специально делают для того, чтобы, вот, скажем так, торг как можно дольше шел и как можно больше суммы. И тут еще такой вопрос существует. То есть некоторые люди ставят там технику там за дешево. Там, например, начинают 100 от 100 йен там, или от 1 иены вообще. И могут сделать так, что вот, например, техника у вас значит, стартует от 1 иены. Ну и кто-то сделал ставку там 1000 иен или там 10 тысяч йен. Ну, естественно, аукцион заканчивается. А стоимость за технику, например, последний вот этот, скажем так. Бит, да, ставка была 10 тысяч йен, а техника там, ну, в хорошем состоянии, она практически новая, там, может быть, ну, там, какие-то потертости, там, рабочие, все. И тут продавец может, как бы, решить, например, продавать ее вам или нет, еще вот в чем вопрос, то есть он может сказать, например, ага, ну, слишком низкая стоимость, не, я за такую цену не буду продавать, и просто, много ну, говоря, откажет вам в продаже этой техники. И тут вы ничего не сможете сделать, потому что э, ну как бы заставить его продать по этой стоимости вы не можете. Yahoo! Аукцион тоже его не может заставить продать по этой стоимости. То есть как бы э, вся как бы стоимость должна быть договорена ну то есть с продавцом и с покупателем. То есть аукцион это просто как бы для выбора того, кто будет там покупателем. А там уже дальше покупатель с продавцом, они уже сами решают. То есть продавец решает продавать эту технику или нет по этой цене. А покупатель решает, например, да, ну, покупателя или не покупать. То есть покупатель тоже может как бы сначала сказать, да, я куплю, а потом сказать, нет, мне это не надо сейчас. Это, короче, и, ну, грубо говоря, про... Или у него денег, например, нету, да, там сейчас платить. И данная техника, например, месяц ждет, ждет, ждет, а потом раз, и, ну, как бы, продавец решает, ну, короче, все, деньги не пришли, значит, он опять ее выставляет на продажу. Или же предыдущему, кто предыдущую ставку поставил, предлагает уже. Вот ну, такого плана. И тут, как бы, надо тоже смотреть, что если, если вы, например, намерены что-то купить, на Yahoo аукционе это можно сделать, но за... Задешево там иногда получается покупать, но не всегда. Задорого, да, можно купить задорого, но, как говорится, есть много кучи разных вариантов, где вы можете купить эту ну, технику также задорого. Но есть большой плюс, когда вы покупаете выручную технику, на ней бывают установлены какие-то, ну там, апгрейды. И если, например, они вам нужны, да, то на аукционе, например, продавцы обычно включают в стоимость техники вот эти апгрейды. А если вы покупаете через магазин, через какой-то там, ну, ну, тот же самый Red Baron, Socks и, и так далее, то данные апгрейды, они вообще никакого веса не имеют, установлены они на нем, на этой технике или нет. Они, ну, как бы не ценятся вообще никак. Поэтому э, в этом плане, если выбирать, то предпочтительнее брать в магазинах, мотомагазинах, мо мото которые вот такие крупные. Вот так вот. Так, ну а мы едем в магазин. Сейчас здесь недалеко один. И еще есть магазинчики. Ну, выбрать, кстати, вам рекомендую, если вы хотите выбирать среди новых или бывших. Есть площадки типа vbike.net или эм, GoBike или как G -O, o там, Go типа Bike Japan. Значит, на данных площадках можно посмотреть практически э, все известные вот... Э, эти сети магазинов продажи продаже мототехники и выбрать там. Там будет намного выгоднее купить иногда. Так, мы сюда едем. Тут у нас местный магазинчик в продаже мото-запчастей, экипировки и разных апгрейдов. NAPS называется. Достаточно недорогой, такого среднего сегмента. Есть не Rincan, есть NAPS, есть Rock and Road. Но об этих магазинах я вам расскажу попозже. На сегодня, думаю, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн, до новых встреч, пока!